Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и в этом видео мы с вами поговорим о затмении, которое произошло вчера 16 мая. А точнее мы обсудим последствия этого затмения. Надеюсь, это видео поможет вам сделать необходимые выводы и провести анализ тех состояний и событий, которые вы прожили в коридоре затмений. Итак. Как вы наверняка знаете, период с 30 апреля по 16 мая был значимым и особенным. 30 апреля произошло солнечное затмение, и следующим было полное лунное затмение. Поэтому если у вас есть личные планеты или важные точки гороскопа, от 20 до 30 градусов в знаках Телец, Лев, Скорпион или Водолей, то этот коридор затмений вы прочувствовали очень интенсивно, и обычно такие затмения приносят события, которые оставляют след в жизни. Само лунное затмение, о котором мы сегодня с вами поговорим, состоялась на Южном Лунном Узле, Кету. Это говорит о том, что те события и ситуации, с которыми мы столкнулись в этот период, скорее всего, были нам хорошо знакомы. Развитие получают в этот период те темы, которые уже долгое время присутствовали в нашей жизни. Все, что происходит вблизи этого лунного затмения служит нам для осознания определенных ситуаций, сценариев в нашей жизни. И это хороший период для того, чтобы избавиться от изжившего себя жизненного сценария и опыта. Затмение лунное всегда несет очень большой такой посыл в плане внутренних изменений. Тем более это лунное затмение, которое произошло в очень глубоком, непростом, очень интенсивном знаке Скорпион. Лунное затмение всегда имеет яр ярчайшее отличие, если сравнивать его с солнечным затмением. Ведь Луна в астрологии отвечает за внутренний мир, эмоции. Поэтому именно лунное затмение — Говорит о том, что перемены происходят внутри. Сначала человек меняет внутреннее состояние, дает волю чувствам или наоборот берет под контроль какие-то эмоции, и только после этого происходят внешние изменения. Также Луна отвечает в астрологии за подсознание, привычки, установки, шаблоны восприятия, которые обычно невидимы для самого человека, но в той или иной степени заметны для окружающих. Для лунного затмения наиболее характерно столкновение с ситуациями, событиями, которые происходят как бы вне области личного влияния, то есть это события в окружении, в социуме, но... Это события, предпосылки которых формировались заранее. Это могло происходить явно или не совсем явно. Это события, которые назревали достаточно долго, но ярко проявили себя именно в период лунного затмения. Поэтому очень важно наблюдать за тем, Какие внутренние изменения произошли с вами в этот период. Очень важно сейчас это проанализировать, сделать выводы. И, скажем так, это залог выхода на новый уровень. И это залог того, что последующие затмения, которые будут еще проходить на оси телец-скорпион, будут приносить пользу и новые возможности. В целом, это лунное затмение тесно связано с темой кармы. Поэтому даже какие-то незначительные внешние события помогают увидеть наши слабости, наши больные места. Можно проследить причинно-следственную связь происходящих с нами событий, помочь принять решение, выбрать правильный курс. По факту затмение — это помощник, который неожиданно подсказывает нам, с чем стоит работать. И затмения дают нам возможность расти и развиваться, переходить на новый уровень нашего развития. Итак, какие вопросы больше всего были затронуты лунным затмением 16 мая? Ну вообще ости лет Скорпион, на которые происходили затмения этой весной, обозначают собой две основные темы. Первая это тема ресурсов, денег, энергии и всего материального. Луна, которая находилась в знаке Скорпион на момент затмения 16 мая, поднимала вопрос отношения к собственным и чужим ресурсам, отношения к деньгам вещам, еде, к телу, здоровью. И это все тоже представляет наш собственный ресурс. Могли подниматься вопросы недвижимости как материального объекта. И вторая тема, очень важная, это тема отношений. Управитель знака Телец Венера в день затмения находилась в соединении с Хероном. Поэтому у нас с вами... Появляется возможность по-другому подойти к решению проблем в отношениях. Искать новые пути решения. Активно знакомиться с нужными людьми. Проявлять предприимчивость. Учитывать разные точки зрения. Искать тех, кто поможет решить важные вопросы или удовлетворить потребности. Затмение проявила себя больше всего именно в материальной сфере. Поэтому естественным образом поднимаются такие вопросы, как планирование финансов. Преимущественно речь может идти об экономии, об уменьшении расходов и трат. Вопросы трат на самое необходимое. Может потребоваться определиться с тем, что действительно является необходимым, а что нет. В минусе это затмение может поднимать на поверхность такие качества, как скупость, жадность, сбережение ради накопления, но при этом может давать бесполезные эмоциональные траты. Слив в бюджет. Плутон, управитель затмения, в момент затмения делал гармоничные аспекты коси затмения. Это говорит о том, что и в отношениях, и в финансах, может возникнуть потребность и сильное желание контролировать все и всех, что еще больше обостряет вопрос допустимого и личных границ. Также Плутон, конечно же, дает желание испытать сильные эмоции, эмоциональный накал. Поэтому важно понимать, что для подобных затмений характерно обострение конфликтных ситуаций. Следует помнить, что в период затмений всплывают зачастую старые обиды и претензии. Не стоит застревать в этих состояниях, не стоит погружаться в неприятные воспоминания. Важно сохранять самообладание, важно анализировать, почему же именно эта ситуация вас так задела и что вы можете с этим сделать. К слову, многие вблизи данного затмения могут ощущать прилив жизненных сил, и это состояние может быть и после затмения. И Что важно знать о затмении 16 мая? Ведь последствия этого затмения будут с нами надолго. Итак, в день затмения Сатурн был в квадратуре с точками затмения. И это показывает нам, что в период затмений мы можем столкнуться с темой злоупотребления власти, с темой жестокого поведения. Поэтому очень важно отслеживать методы, которыми мы достигаем поставленных целей, не совершать беспринципных поступков. Данный аспект показывает, что в период затмения Важно не падать духом, не терять из виду собственную цель. Даже если нам кажется, что достичь эту цель очень-очень тяжело на данный момент времени. Важно проявлять выдержку и терпение по отношению к тем процессам, которые запускаются или которые активизируются в этот период. Аспект от Сатурна считается довольно напряженным, неблагоприятным, поэтому мы можем ощущать его влияние и на взаимоотношениях детей, родителей, руководителей и подчиненных. Этот аспект будет активно влиять на мировые процессы в ближайший год, поэтому будет происходить перераспределение финансов на всех уровнях управления общественными процессами. Также большое внимание будет уделяться рациональному использованию Земли и разработке месторождений полезных ископаемых. Марс и Нептун в момент затмения находятся в соединении, они в гармоничных аспектах к точкам затмения, поэтому нам важно помнить об осторожности и держаться в тени, если речь идет о тех процессах, которые были активированы вблизи затмений. На самом деле энергетика этого аспекта побуждает нас к действиям. Однако высока вероятность принятия неразумных решений и совершения прометчивых поступков. Вблизи затмений рекомендуется проявлять осторожность во время пребывания возле водоемов, а также при работе с медикаментами, химическими веществами или газами. Есть риск наводнений и катастроф, связанных с водой, поэтому важно учитывать этот факт. Задача ближайшего периода – научиться корректному взаимообмену. Пришло время, чтобы обнаружить свои таланты, за которые нам готовы платить, перестать жить за чужой счет, быть финансово независимыми и научиться рассчитывать на себя, отойти от долгов и кредитов, найти дополнительный источник дохода, которым можно заниматься в свободное время. В ближайший год вероятны потери старых способов заработка, потери накоплений. Но именно эти потери в итоге ведут нас к возможностям зарабатывать на том деле, которое нас по-настоящему вдохновляет. Поэтому главная задача периода ⁇ это найти дело для души. И в таком случае вас ожидает рост, движение вперед. И успех. Что ж, пришло время перейти к рекомендациям для каждого знака зодиака. Эти рекомендации будут полезны и применимы как для знака асцендента, так и для солнечного знака. Итак, Тельцы, начнем с вас. Занимайтесь реализацией своих идей и замыслов. Важно научиться быть в ресурсном состоянии, независимо от внешних событий. Важно проявлять себя. Важно не прятаться в тени делового или брачного партнера. Близнецы. Необходимо проводить больше времени в тишине. Фокусироваться на внутренних желаниях и потребностях. Не жертвовать сном ради того, чтобы успеть сделать все поставленные задачи. Сосредоточьте внимание на друзьях, на коллективной деятельности. И на своем будущем вы можете совершить последний рывок и достичь поставленной цели вблизи затмения могут происходить события связанные с увеличением круга общения обретением нового друга или важный итог отношений с уже имеющимся другом львы задача которую ставит затмение это достижение профессионализма Активная социальная занятость. Реализация своих честолюбивых карьерных устремлений и планов. Девы. Здесь задача структурировать свои знания. При этом нужно опираться на свои навыки, практический опыт, создать систему, выработать определенные убеждения, передать эти знания другим, стать наставником, научиться извлекать, из-за этого материальную пользу. Весы Затмение может обнажить ситуации, при которых вам будет необходимо брать кредит или деньги в долг для того, чтобы остаться на плаву, или же может возникнуть необходимость тратить свои ресурсы для того, чтобы решить кризисную ситуацию или помочь кому-то встать на ноги. Скорпионы. Данное затмение предполагает отказ от эгоизма и эгоцентризма. Вам важно научиться справляться со своими эмоциональными состояниями, работать в партнерстве, прислушиваясь к мнению коллеги, партнера, близкого человека. Стрельцы. Обстоятельства жизни могут подталкивать к тому, чтобы соблюдать график, заботиться о своем здоровье, перестать выжимать из себя последние соки и работать на износ. Затмение будет раскрывать для вас вопросы самоорганизации и служения людям, выполнение рутинной работы и обязанностей. Козероги, задача данного затмения для вас в том, чтобы не бояться рисковать. Не привязывайтесь к тому, как друзья оценят ваши поступки отвернутся ли они вследствие того, что ваши желания не согласуются с интересами группы. Важно в этот период проявлять свои таланты и способности. Ваши планы на жизнь могут кардинально меняться, и вам важно вовремя перестать жить старыми идеями и открыть для себя возможность заниматься личной жизнью, детьми или тем, чем хотите именно водолеи. Затмение подталкивает вас к решению важных вопросов, связанных с недвижимостью, домом. Самое время сфокусироваться на семье, быть, родителях, детях. Вы можете перестать держаться за старую работу, если она больше не удовлетворяет потребности вашей семьи: рыбы. В это время вам важно подчерпнуть для себя новую, нужную информацию, через общение с окружающими людьми вы можете также прояснить важный вопрос с документами переездом или принять решение например записаться на курсы начать самостоятельно изучать какой-то предмет который существенно изменит ваши взгляды на жизнь и будет приносить пользу и доход не бойтесь менять свое мнение Прислушивайтесь к толковым людям в своем окружении. Овны. Затмение акцентируют тему финансов, доходов, расходов, вложений и приобретений. Вам важно осознать, что для вас ценно, а что нет. Но также обязательно нужно прояснить для себя вопрос собственной ценности, в том числе как специалиста. Нужно делать фокус на том, как укрепить, обезопасить свое материальное положение. Фокусируйтесь на том, что выгодно лично вам. Может всплыть необходимость самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и ни от кого не зависеть. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что эти рекомендации будут для вас полезными. И для скорых новых встреч кстати пишите в комментариях какие темы вам интересно о чем снять следующее видео всем пока пока